Снег. Офигеть. Так. Кстати. Пожарился мой стейк. Так. Надо убрать этот пастак. Так. <свистит> так. у нас на улице? Да. везде снег. А Произошло. Так. ой а а черт. А так. Стоп. Это что за место? Не открывал и через окно лазил. Да, я вот тогда золотой пистолет взял. Так, кстати, надо перезарядить его. Так. Отлично. Все. Перезарядились. Так. Церковь обвалилась. Так. Так сюда пролезть. Так, ну да, эти тут лежат, и тут лестница валяется. Ладно. Хорошо. Так. Машина загорела. Хе-мое. Плести тоже так лежат. Практически. полупустые все. У них только какие-то пистолеты, но они уже есть. Так. Ладно. Кстати надо вот этот дом я не смотрю так ⁇ -мо ⁇ надо сюда зайти и ух и то Половлюсь. Из-за этого я вируса... против... Отлично! Ё-моё! Да? Как... Сложно проходить и застревать все! О! Это что такое? Труба? Зафильтров... Воды... Так... Интересно... А тут что? Так... Сейчас параллель... И... Клевога... Ай, ай Она очень колючая! Так... В Кирпичи валяются... И... Так, а интересно, вода работает? Вода работает. Прикольно. Так. Унитаз есть? Ладно. Ладно. Сильно удивляться я не буду. Так. Мне интересно, что... В прошлый раз, когда я нажимал эти рычаги, что-то открылось. Так. вс. Это что такое? Так, я не понял. Это какие-то железки. Зачем они нужны? Чтобы эти твари на них протоложили. Странно. Ящики появились. Смотрел? Да. Все остались тут. что то Так. Тут больше ничего нету. Так, стоп. Отсюда свет относится по этим краям. И тут какой-то идет свет. Не бойся. Что? Не бойся, не бойся. Привет. А, ты кто такой? Да я обычный выживший. Сфух. А, Фову, что я тебя нашел. Блин, я тоже такой же, как ты, выживший. Остался тут. Ну, ты меня не боишься, обычный просто человек. У меня есть отличный бункер. Кстати, тебе нравится он? Да, мне нравится он, только вот только одна как выбраться и вообще я не знаю откуда этот вирус и вообще ты знаешь про это ну, говорят что произошла какая-то катастрофа и произошла утечка и из-за этого началась какая-то эпидемия да Да. и по радио слышал что говорят что строят стену Против мутантов. Ну, пока я не знаю, что там происходит точно, радио недавно почему-то перестала ловить связь. А, понятно. Ну, а ты можешь мне посмотреть шкафах, посмотреть, я разрешаю взять какие-нибудь предметы. Но... но. ладно. Хорошо, я пока закрою дверь. Блин, офигеть! О, одежда. Прикольно. А это что такое? Какая-то советская одежда? Это что? Одежда второй мировой. Топор. Так, кстати, нужно заменить, мочить Кстати, вот этот можно взять. А, получается бинокль. И... Все. Кстати, тут есть еще... Получается какой-то непонятный... А, клюк и... бинты так, надо все сложить аккуратно. Так, кстати, я оденусь. Так. И... Да, я, конечно, выгляжу немного специфично, но... Неудобно. Так, тут, кстати, водичка, но у меня есть фляга с водой. А я не против, если я посмотрю в бочке что? чтобы смотри, смотри. Да. хорошо. Так, о, пистолеты. А, ты не против, если я взял всего парочку патронов? Ну, конечно, бери. У меня все равно, в принципе, до пистолета нету. Так, возьми пистолет. Не-не-не-не, не, -не, -не, -не, -не. пистолеты не беру. Я огнестрельно вообще не знаю, как пользоваться. А, в основном я использую холодное оружие. Ну, знаешь, топоры, ножи и все остальное. А, понятно. А, кстати... Если тебе нужен топор, то возьми у меня. не не не не у меня он не Ладно, хорошо. Так. А в холодильнике, кстати? Так, надо аккуратно пройти сюда. Так. О! Это сухие пайки. А, да, можно взять парочку. Так. Энергетики. Так, прикольно, кстати, да, я их недавно купил. Думал, что попью, но ничего не произошло. Да, произошло... Странно, что произошло. Так. Пока я сюда положу. И... Тут есть еще какие-то пилюли, но я их использовать буду. Вроде вс ⁇ Я, конечно, спасибо. Я... Смотри, территория. Ты учнешь не против территория. Я буду очень рад, если ты. Потому что я боюсь. Пока. Но... Я ка, пойду. О, не пойду. Так. И... в руки. Так, интересно, как он работает? Так, О, хорошо работает. Прям отлично. Так. Сейчас надо осмотреть эти Так. Надо сейчас посмотреть. Где они? Так. О. О-о-о. Их тут Странно. Почему не все лежачие? Так. Сейчас их помочу. Втором. Э, первая. Странно. Кидай. Э. Ёма. Чё? Сука. а Черт! рт! Ч ⁇ Боже! Чего? Откуда такие сильные? Ч ⁇ Это боже не спасает! Ладно, возьму так нож! Странно! Никита! Из них как-то так уходит! Ч ⁇ Самое главное, чтобы они не жарали! А, черт! ты же... Ах, ты... А, какие они шумные. Ж... Так. Ё-моё. Черт возьми. Я чуть не погиб из-за этого зомби. Так. Открыть. Они, они, они походу, не гибают. Да. Не зря же они мутанты. Далее всего они с каждого раза все больше и больше мутируют. Надо быть очень аккуратным. Иначе они могут просто тебя просто за... Хорошо, что я... ...пристраховался и... ...иначе бы они меня убили. Так. Ну, с темножком, просто не справлюсь да. с юмором. Хотя они... ...они стали быстрые, тогда они были очень медленные и слабые вообще в принципе не могли ничего сделать а теперь они очень сильные кстати я тебе всю аптечку использовал чёрт на думаю этот зомби чуть, чуть не замочил так ещё какая-то малость зомбаков так они на меня. Или лучше них с пистолета. Так. На. на. Я просто боюсь, что они на меня опять нападут и... всю потрачу аптечку на них. Так. Черт возьми. А зомби, что-то... Тебя... А. Черт, как тебе забавили? А, чёрт, оказалось да. так, да. сейчас на ровную поверхность, на, на, подходи, подходи, на, а, чёрт, чёрт, этот, чёрт, за то, что я на ровной территории, и не на ровной территории нахожусь, и не могу нормально их учить. Так. Ну, это был последний. Откуда они набежали эти зомби? Так. О, боже. Ты же... На, на, на. Подходи. Где ты? Я в тебя тоже всажу. Все пули. Ч ⁇ рт. Это... Страх. Слава богу. Так. Черт. закрыта, Нужен ключ. Так. Что, что за... Черт. Откуда у вас так? Столько... Ах. На. Черт. пока... Так. У последний блин. Надо аккуратно. Сильно. Очень аккуратно на него. Так. Как же с ним. <связываем> как, как справиться? Как же с ними убивать их? Так, кстати, этот ключ. Так, надо взять его. Оп. Сарай. Так. Е-мой. Е-мое, опять их путаюсь в этих чертовых петках. Так. Надо быстрее выходить отсюда. Так. Открываем и. О боже! Один человек. А, у него ничего и нету. О, ну ну, ну что? Чистое поле. Ё-моё, чья-то могила. Ё-моё. Ё-моё. Опа. Чё? Чё это за место? Боже. <пух> Сколько там зомби? Так. Надо подойти. Так. сейчас. перезарядиться. Так. штурм. А по аккуратности сейчас по одному этому зомбаку. Да. На, получи зомби. На фух. На, еще получи. Получи. Еще на. Фух. Минус один. Так, еще несколько зомбаков тут. Офигеть, это какой-то лагерь что ли военный? Так, сейчас я их замочу всех. Так, ещё. Ну, так, надо еще аккуратно их сейчас побыстрю на получи. Ему какую весь кровавый на. Так, я думаю сейчас многие просто прострелимы. Он просто умрт от этого. Хотя они и так мертвые, Но все равно. Хотя бы не будет двигаться. Так. юмая сирена. А, черт, мелкий этот лежачий полицейский. На. Как я их называю, этих лежачим полицейским. Чрт. Да, наверное, у нее скоро все патроны закончатся. Так. Юма, это чей-то труп? Так. На, получи. Черт, это глушающая сирина. На. Черт, патроны кончились. Ага, классно. На, получи. Так. Еще немного осталось этих зомбаков, и все. Юма, еще один мелкий. На. На. Кенни жутко быстрые были тогда у деревни, они были два медленные а эти какие-то шустрые, агрессивные. Так, надо перезарядиться. Хорошо, тут еще достаточно патронов на автомате. А тут, как всегда, ага, и нету патронов. Классно. Нет патронов. Вообще. Офигеть! Я вообще без патронов человек. Так. Ну что ж я без патронов так надо эту сирену обезвредить так посмотрим что у него так, ну патронов достаточно так отлично о, похоже пистолет у меня и винтовочка не возьму. брать не буду и у него еще какой-то камуфляж так, тут ничего интересного нету е эту сирену надо обезвредить так, все Теперь нет этого глушащего звука. На, черт, замыгоняется этот черт. Так, где он? Так, надо подняться на гору. Черт, я загрел еще одного. Так, на, получи, на, получи, на, получи, на, получи, фух, минус один, еще один. Так, надо поменять, поменять режим. Так, на, получи, на, получи, на получи. Так. Черт, патронов нету. Так. Еще патроны есть. Так. Ладно. Так, черт. Надо научиться менять режимы на нем. Так. Еще на получи. Получи черт. Еще один. Так. Надо с пистолика. Так. У меня шесть патронов очень мало так офигеть еще, еще много на. на на черт их так много тут так на получим мелкие черт этих мелких тух много настолько много этих мелких тух Кошмар, черт, свалился. Так. Надо его тоже замочить. А. Вот тупой зомби. Взял просто сгорел в огне. Как можно в огонь просто прыгать? Так. Сейчас я поднимусь отсюда. Так, так. Фух. Слава богу, что я вы, выбрался отсюда. Так. -мо. Так, возьму топор сейчас, буду с топоров с мочить. Так. Офигеть, сколько их тут еще? Наверное, еще достаточное количество. Так. Что у меня? А, глок, отлично. Просто великолепно. Слава богу, что у меня есть патроны еще. Так. А, черт. Получи. На. еще. Так, вот он бежит. Ещё я его с топора. На, на, на. На, Черт. Они... Ну, вроде избавился от них. Так, еще один. Отлично. Сейчас я его с всех остальных. а черт. Ковцы меня пугают. О, еще Так. гори гори Бежать, бежать. Так, с мой этот зомби меня ничего не убил. Так. Алло. О. А. один. На, на-на. Отлично. Так. Еще один. Так. На, на. На. Ч мой. А, черт! Так. Лайк. Два... Черт возьми. Попались на. на. Но я и, конечно, офигеть сделал. Прям. Хорошо, что я реагировал. Они прям меня золотые, эти зомбаки. Жалко, патронов. Затем немного осталось. Патронов. Возьми. Так. Не хотел залутать новый ещ этих челиков. Так, на. На, на. Фух. Так, я очень злой на них. Так, еще один этот челик. Так, о, топор. Слово, патроны на пистолет. И еще какая-то форма, но я не буду ее брать. Так. Так. Так, ладно. Хорошо. Пистолетные работают. Так, пистолетные патроны есть. Еще один клик. Вот еще один патроны. И. Так. С вами вот патронов. Но всё равно. Так. Пишу я. Да. Ё -моё. Ё -моё. Что это за молодой? Ну, как прикроет? О, да. Так. Ладно. У него рация. А еще что есть? Так. Так, да. Так. Все вроде... ...смите. А, что такое? О, боже. Офигеть. Ладно, пока сюда не буду лезть. Это какой-то пункт. Так. Тут что? Твою мать, они как-то ж... ...сука, ненавижу. которые тут находятся. Опять кого-то жрут! А, на. И, на, на, на, на! Псссссссссм, ё этих замоков, чёрт! Хочешь жрать, человека. теперь, раньше. Уже более хорошо. Справляюсь с за болями. Последний отстал. А, ты, тварь. Ага, ключи от машины. Все. Что можно получить? Ах. жалость. Больше никого. На улице нету смела вправляться внутрь этого помещения. Так. Внутри этой палатки. Тут какая-то... Е-мое! Первый зомби. На! На! На, на! О! Черт, с этими зомоками. Так. Че это? е понять фигня какая-то. Так, рация. Это какая-то да и непонятная фигня на меня на Что такое ладно это что-то что-то фигня какая-то ладно пока это сюда. туда так черт выкинуть эту фигню какая-то непонятная фигня так по... по одному я буду мочить так, подходи. Отлично. Замоков замочил. ё патроны на АК не, не осталось вообще. Уйдет возвращаться Борису и набирать патроны. Так -мо! Я боюсь с этим доктором вообще воевать. Так. Чтобы его сейчас. Это. На. На, на. О, хорошо. Просто дилет на его. И вс, и патронов. Сразу. Так. На! На. Вс. Отлично. Справились с этими замоками. Не могу сбила. Это, походу, был какой-то хирург. Так, вот тут доктора. О, это что такое? Это лекарство? Ладно, возьми. Так. О, какой-то... Походу, какая-то электрическая пушка Это что такое? Внимание, дорогие солдаты! Сегодня будем ставить снижки одного вируса. Берем с детей до 9-30. или 20 некой Странно. допустим нет я... буквы и какого-то нового вируса это того вируса который говорил болит ладно и и зачем... и и и зачем я только пришел сюда? А, кстати, и и и и и и я и не и до от конца. О! Тут тоже солдат какой-то. Ладно, возьму вот такую форму пока. Она полная. Это, это камуфляр, по-моему, да. О, пистолеты. Отлично. И. Так. Блин, прикольно. Это горячий походу. питок Так. Ну все. И больше ничего. Тут больше нет. Какой-то камп. На тут какой-то ком... какой пароль стоит, я не знаю. О, печеньки, прикольно. Так, печеньки тоже возьму. Ч ⁇ в кукет? О, а... а... С чего? А чего я сюда глядал? Тут града была. Ладно, уголь есть. Но пока он мне не нужен, пока это всё мне не нужно, все равно костер прожигать не буду. Про костер. Я его пока тушу на всякие слухи. Мало вот что, опять эти замоки еще бегутся? Так. Ну, в принципе, это простое место. Ничего интересного нету. Пора уходить отсюда к Борису. Убраться. Мы будем на одной линии. Не Касар, всем я тоже бежу, Хоть и так Мало патронов в магазине, но все равно. Мало это не значит плохо. Так. Сейчас я прибегу Макси к Борису и объясню ему, что и как. Так. Где он? Так, под бункер его. Сейчас подбегу к нему. Ну и... Так... Блин... Так... Нам... И... Так... И... Так... И... так. И... О, О как быстро... Где бывал? А, я был На военной базе... В общем, рядом там было ну, там огромных и... солдат и очень много очень прям тьма очень... тьмущая этих зомбаков была тьма тьмущая была этих зомбаков Нифига себе наверное они набегали набежали оттуда ну да набежали наверное и там было написано, зависка от, от врача. Написано, что будут устраивать... И, кстати, я нашел... И, кстати, я принес... Ну, ну, вот она. Не знаю, что с ней делать. ой ой Ладно. Положи её пока в шкаф. И... Сюда? Нет, сюда положи. Подальше, продуктов там на наоборот. Ладно. Оттуда я, кстати, принес рацию, можно взять. О! Рацию как раз мне не хватило. И оттуда какой-то, кого-то зомбика, доктор, внук, какая-то зомби, это зомби этого. О, бензопила. Офигеть. Ну и 2. Нет, я ее отставлять не буду, на всякий случай тебе положу. Медсе я возьму, на всякий случай, потому что одной аптечке я там не спасся. Так, оттуда, кстати, я еще принес какой-то камуфляж, тебе тоже сложу его, потому что будет классное. Можно прятаться прямо в траве. И... Там я еще нашел какие-то... Пластри, но ну, это тебе на всякий случай. Ну и все. Пока что. Да, еще какой-то LKT сникер и бонтирок нашел. Ну, наверное, у тебя этот. Как называют? Сникер. Да, это энергетическая пушка. Не знаю. Кого она может работать? но она, можно сказать, постоянно перезаряжается и работает на батарейках. И очень можно хорошо, получается, просто бить зомби током. Они все равно уже не живые, и из-за того, что я буду постоянно бить, они, скорее всего, просто... решение можешь, можешь себе оставить да и кстати я все патроны потратил на этих замков. не против если я взял? Ну, конечно бери нет я уже тебе говорил я плотным только оружием боюсь. я не люблю не стрелу. потому что на нее требуется очень много патронов и всего остального Да. Кстати, я тут заметил, у тебя есть рюкзак. Мне как раз инвентарь потом закрывать Да, возьми. Я, на самом деле, не использую этот Эти рюкзаки. Ну, если тебе он нужен, возьми. Да. Кстати. Сюда положу пока. Так. И рацию, кстати, возьми уже. Ну да-да, скоро возьму. Кстати. Давай, я тебе сделаю место, а потом мы отправимся на твоей машине. Куда подальше? Да, отправиться отсюда подальше. Тут очень много а, забор, потому что, наверное, мы рядом с эпицентром этой, как говорится, катастрофы, где произошла. Ну, ты прав. Ну что ж. Ждать следующего.